Ребята, снова привет! Меня зовут Вячеслав, и вы опять на канале в криптотеме. Темой этого видео послужило обращение одного из зрителей в комментариях на канале YouTube, а именно человек спрашивает, точнее утверждает, рост битка был только на битфайниксе. Я как бы, естественно, ему ответил, как же, как же на битфайниксе, если у меня здесь вот вверху открыто прямо три биржи с битком. Первое это CX.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 ссылка в описании. И на всех, на них, как мы можем видеть, да, вот этот вот уровень флета, он был якобы пробит. Ну, не якобы, а был пробит, так как здесь удержан объем, э, точнее, свеч, свеча, да, закрыта вот э, телом своим за уровнем сопротивления, который находился. И мало того, тень в моменте... Достигла даже пробоя вот этого вот следующего уровня сопротивления на 7400 То есть это было достаточно огромное движение Ну объемы там подтверждаются, все дела Смотрю на BitFenix, понятно, то же самое Смотрю на CX, немножечко другая ситуация Но тоже якобы здесь был вынос, да Вынос вот этого уровня сопротивления Потом я задался вопросом Подожди, а какие у нас сейчас идут объемы по торгам на биржах? Открываю CoinMarketCap, естественно Смотрю и оказывается у нас битминг сейчас впереди планеты всей и на ней проторговывается целых аж 23,61% всех торгов Но нужно учесть то, что это деревативы, поэтому возможно здесь будут какие-то отклонение немножечко, да, в ту или иную сторону. И не буду это утверждать, как бы я не совсем понимаю принцип, по которому работает Битмакс. Но хорошо, будем опираться сейчас на данные CoinMarketCap а и на то, что по их данным BitMEX является биржей, на которой самый большой объем торгов на биткоин. Окей, захожу на TradingQ и смотрю, какая же там ситуация произошла у нас по... Bitmax. В чем же, собственно, дело? А дело в том, что вот этот вот весь рост, который был осуществлен, он, можно сказать, что даже не пробил уровень сопротивления той тенью на тех огромных объемах, которые показаны на остальных биржах. Следовательно, если мы имеем огромные объемы, которые продорговываются биток доллар. На основной бирже, основная, естественно, будет являться BitMEX, да так как объем 23,6%, что является доминирующим объемом среди всех бирж. Значит, мы можем взять график битмекса за основу. Ну, так, наверное, будет правильнее. Кстати, если вы со мной не согласны, напишите в этом, об этом в комментариях. Если согласны, то поставьте лайк. И что мы здесь видим? Тенью мы дошли до уровня сопротивления, его не пробили благополучно ушли вниз, а тело свечи у нас осталось далеко внизу, то есть он практически даже не подошел к граничному уровню, да какому-то пограничному. Ну, естественно, здесь я тут не прочерчен уровень тренда, да, который есть там на битве. Ну вот как раз вот этот вот уровень, наверное, он и был, я так понимаю. Ну да, как раз получается так, что он у него уперся и в него тоже уперся, да, и ушел вниз. Но по факту, как бы уровень тренда это очень хорошо, но у нас здесь, здесь есть явно выраженный уровень сопротивления. И он достаточно большой, широкий и сильный, как мы уже понимаем. Да? Вот он находится здесь. Это уровень 6.840. Ну плюс-минус там эти 40 долларов пускай. Возвращаемся обратно на наш, на наш 4 часовик. И что мы здесь можем наблюдать дальше? А то, что после вот этого вот ложного пробоя, да, будем говорить, что это был ложный пробой тренда. Пускай уже будет так. Мы опустились снова вниз, даже ниже тех значений, которые могли бы быть. Хотя бы он остановился здесь, на уровне вот этих вот уровней сопротивления, здесь ближайшего и то было бы уже как-то более менее Но нет. Поэтому что от этого отсюда следует? А следует отсюда ровно то, что рано нам еще радоваться и ждать какого-то ралли на, на биткоине и на всей остальной, остальной крипте. И скорее всего, что великая вероятность дальнейшего нисходящего движения Куда же именно? Именно к уровню 6000 Итак, так 6 Вот этот вот диапазон поддержки Можем увидеть его Если мы его пробиваем еще ниже Ну, естественно, там можем увидеть 5.5 Кстати, многие из ребят в нашем чате открытом Интересная картинка Ждут именно закупки на ценах 6, 5 и 5, вот такие вот диапазоны. Чат это кстати, тоже бесплатный, он трейдерский. Здесь ребята в основном обсуждают трейды на крипте, поэтому, если кому интересно, заходите сюда, посмотрите, он бесплатный. И раз уж дело пошло о Телеграме, я еще раз воспользуюсь случаем и объявлю о том, что приглашаю вас всех подписаться в наш Телеграм. В нем мы даем сигналы по входам, сейчас масса сигнала ведет, по форексу так как рынок прям дает множество много возможностей заработать мы естественно его не упускаем пока крипта там колеблется в своих каких-то диапазонах и забирает деньги у трейдеров мы перешли немножечко на классические рынки и там это все дело пересвеживаем достаточно успешно естественно о крипте никто не забывает информация по ней и сделки по ней тоже проходят, но скажу вам что их в разы меньше и они не так успешны как сделки на Форекс. О сделках мы постоянно выкладываем отчеты, будет, в конце месяца будет отчетное видео по этим сделкам, я думаю вам будет интересно. Также напоминаю о том, что мы открыли два счета. Это тестовые счета для того, чтобы вы могли наблюдать за нашей торговлей на Форексе, дабы показать вам нашу экспертность в этом вопросе. Эти счета один консервативный, другой агрессивный. Можете наблюдать, как по ним идут дела. На них вот логин пас. Вот, пожалуйста, есть в этом закрепленном сообщении у нас в канале Telegram. Подключайте терминал МТ4, скачивайте его, логинитесь туда под вот этими паролями и получайте доступ инвесторский к этим счетам. То есть вы можете просматривать их, смотреть, какие сделки набраны, какая, какое движение идет по счетам и так далее. Вот Это все в реальном времени. Ничего мы от вас не скрываем. Также сегодня вот была одна сделочка, мною взята в шорт на евро-доллар. Цели обозначены, стопы стоят, все в порядке, пока движемся в плюс. Там на сейчас уже плюс идет порядка 11 долларов, 12. 12 долларов немного, но приятно. Еще раз напомню, что это... Тоже небольшой счет. Подытожим. Вы же сказанное мной. Жду дальнейшего снижения. Либо до поддержки, либо ниже. Но скорее всего, что мы увидим еще 6000 Большое спасибо тем, кто будет смотреть это видео в записи. До новых встреч, друзья. Подписывайтесь на каналы. все ссылки будут в описании. Пока.